Доброго времени суток! Вы с любовью из моего домика в деревне. Сегодня показываю вам, смотрите, какая у меня герань. Ну, многие скажут, ой, какая неприглядная, страшненькая. Но с улицы я принесла эту герань, она была еще цветущей. Но сейчас наступило такое время, что надо ее обязательно подстричь, убрать э, лишние желтые листочки. В данном случае она у меня, вот эта герань, малиновая, цвела все лето, пышным кустом. И я ее подстригла под корешок. Все эти корешки там живые, и будет даваться новая поросель. Вот покажу, как выглядела герань у меня до подстрижки, та, которую я принесла. Она вроде как неприглядная, но когда ее убираешь желтые листья, подстрекаешь, она выглядит совсем неплохо. Вот моя плющевидная герань, я ее подстригла, убрала желтые листья. Это у меня розовенькая герань. А это малиновая герань, я ее убрала под корешок, потому что стебли стояли голенькие. И для того, чтобы она имела пушистый вид, в своем будущем цветении периоде я ее под корешок подстригла. Это у меня красная герань. У нее очень старый корень был, и я просто посадила новый отросший росточек герани. Вот у меня сидит уже такой бодренький, красивый. Вот. Обрезать герань надо обязательно под зиму, потому что э, она сейчас будет медленно-медленно набирать свою корневую систему, и, и листво, и э, заново будет начинать куститься. Так что в этом плане Геране надо помочь, она будет только рада этому. Тут моя плющевидная, она тоже была огромная, цвела так хорошо. Но всем надо отдыхать и уходить на отдых, на отдых. Сейчас я покажу, как я обрезала, обрежу. Вот тут у меня, значит, 4 уже обрезаны. 4 я сейчас покажу, как я обработаю их. И вы увидите, что совсем это неплохо. Поставлю их опять на полочку, которую у меня стояли они на улице. И будем ждать, что они будут набирать свою листовую массу. Ну, цветение у них, конечно, начинается где-то в марте. Но должна набрать она листовую массу, потому что я многое из засовших здесь веточек я хочу убрать. Хочу показать, как я обрезала свои гераньки. Посмотрите, который то под корешок, которые-то несколько листочков оставила, более-менее хорошие которые. вот И полилаю, конечно, карбофоской. Чтобы усилить корневую систему гераний, надо обязательно их немного удобрить. Подрезала я свои герани медицинским скальпелем. Им очень удобно подрезать. Чем-то острым надо. Можно это делать и ножом, таким режущим для бумаги. Но лучше не стричь их, а вот так подрезать чем-то острым. И все. Я думаю, что эти герани у меня пойдут под зиму, зимовать, такие красивые они у меня на следующий год опять будут. И поставлю я их на полочку, которая у меня стояла на улице. Сейчас я вам покажу. Вот такая полочка у меня была сделана специально для герани. Она у меня стояла на улице. Я ее покрыла сначала морилкой, потом лаком. И сейчас я вот в два таких яруса поставлю свои подстриженные герани. Здесь место светлое. Им будет очень комфортно, хорошо. У нас по утрам здесь в окно попадает свет и хорошо им будет здесь комфортно. Так выглядит моя герань, которую я подстригла на полочке. Ей очень здесь комфортно, удобно, светло. Будем ждать, что она расцветет, обрастет и будем мы ей любоваться. Хотела еще показать, какие у меня очеренкованные герани стоят. Очень красивые. Я делала их в самодельных горшочках. Показывала вам, как я делала горшочки. Я вот сейчас уже очеренковала и посадила гераньку. Посмотрите, какая она хорошенькая, симпатичная стоит. Я думаю, прекрасный посадочный материал, который мне дали. Так что черенкование у меня успешно прошло. И дай бог расцветут, будут красивыми мои гераньки. Так что сажайте герань. Очень красивый цветок, который будет вас радовать на протяжении всего лета, начиная с весны. Это цветок нашего детства. Сажайте, сажайте герань. Вы были с любовью из моего домика в деревне. Всем вам здоровья, радости, благополучия.